Друзья, всем привет! Сегодня 28 декабря, продолжение нашего видео про авторынок Зеленый угол. Снимаем для вас все автомобили, которые там есть. Напоминаю, кейкары были, седаны были, остаются микроавтобусы, минивены, универсалы, кроссоверы кроссоверы и мини джипики, да, которые все так хотят. Поддержи наш канал, подпишись на нас, если еще не подписан, потому что смотрим по просмотрам. Очень много людей смотрят без подписки прям поставь на паузу поставь на паузу прямо сейчас нажми кнопочку подписаться не забудь нажать на колокольчик и всегда будешь знать когда выходят наши видео сегодня сделаем сегодня возьмем возьмем наверное микроавтобусы попытаемся взять максимальное количество вот досконально обзоры про них делать не будем просто вкратце внешний вид немного салона цена в принципе этого будет достаточно все тактико технические данные ребят кстати вот а, пишите да рассказывайте про двигатель сколько ходит про а, вариатор ну это будет будет но в будущем то есть сейчас в таких обзорах если мы будем уделять хотя бы по пять минут на каждый автомобиль ну поверьте это будет ну, реально длится длится очень долго а, всех с наступающим праздником с наступающим новым годом вот, ну и как обычно, кому нужна помощь, звоните, пишите, обращайтесь, всегда рады помочь. Nissan Serena, наверное, такой самый-самый микроавтобус. Опять же, соотношение цены, да, года и так далее. По, скажем так, по крутости, по навороченности. Итак, автомобиль 2016 год, 12 месяц, по Японии 2017 год. 4 ВД, 1 миллион 450 тысяч. Еще, конечно поищем походим посмотрим предыдущий кузов но это самый последний кузов есть гибрид не гибрид 4 воды 8 место в сиди камера заднего хода датчик при столкновении у нас есть сирена конечно внешний кузов изменился смотрится потрясающе шикарно данный автомобиль еще и гибрид литье летняя резина с пупырышками можно сказать новенькая салону тоже автомобиль изменился изменился очень серьезно бардачок верхний бардачок нижний бардачок сиденья ну, знаете материал такой прикольный стали делать Электродвери нет либо она отключена сзади а, фишка сирен что предыдущий кузов что этот кузов мне это очень нравится посередине штука вот это она ездит то есть можно передней части усадить три пассажира что законом запрещено. Ну сзади сзади не запрещено, но, короче говоря, можно. Сидение ездит а, немного в бок. Вторая печка, очень удобные ручки держаться. Три ряда сидений, полноценных три ряда сидений. Камера заднего вида есть. Помимо то, что есть три ряда сидений. Да? в принципе можно отрегулировать второй ряд сидений немного сдвинуть вперед, и на втором ряду сидений будет пассажирам удобно сидеть, и на третьем ряду у вас еще остается багажное отделение, Подлоко... под, под, подлокотник, подголовник спрятался вот здесь. Ну такой полноценный, полноценный микроавтобус. Заднее стекло, кстати, здесь открывается. Да, комплектация не из богатых но за эти деньги автомобиль должен быть хороший давайте заведем его посмотрим пробег указан 114 тысяч вот здесь так ну вот засветочка до да, идет давайте вот так сейчас сделаем так оп завели загорелась у нас автомобиль сирена ну и вся информация пошла варик мультируль круиз магнитон климат ой, климат-контроль да, климат-контроль царапин практически нет Место на меня не смотрите я замерз очень сильно очень сегодня холодно на улице вот здесь такого плана тахометра видите показывает минус 11 градусов утром было минус 14 но холод у нас просто жуткий руль идет, идет обычный пластик антиюз руль у нас вверх-вниз и по вылету тоже он регулируется плюс находимся еще на зеленке пригуриватель вот здесь прятался вот здесь у нас всегда всегда ветер очень сильный так лучшего автомобиль Итак, так 16 год 1 миллион 450 тысяч стоит данный автомобиль nissan nv такой микроавтобус семейный его назвать не могу есть конечно комплектации там э, хорошие с мягкими сиденьями но тем не менее все равно такие автомобили берут именно для работы хорошие надежные практически не двигателя моторы ставятся 16 А какой-то там комфортабельности шика такого здесь нет данный автомобиль э, 15 год 16 700 так а вот ценник что-то я я думал, указан. По-моему, 780 тысяч стоит данный автомобиль. Зимняя резина, без литья. Многие приходят автомобили с черными бамперами Бампера уже красят здесь. Но такой, говорю, надежный и довольно-таки вместительный автомобиль. Ни о каком тут бесключевом доступе речи быть не может. Все обычно, все просто. Дешевый пластик. Сегодня холодно на улице, на автомобиле заводится пробег 116 тысяч, автомат, климат-контроля нет, обычные крутилки, ручник, довольно много пространства между пассажиром и водителем, стеклоподъемники, две двери боковые, сзади тоже лавочка, но поудобнее, чем в пробоксе, лавочка это складывается и просто нереальных размеров багажное отделение. Да, раньше такие автомобили стоили там по 650 тысяч можно было взять. Неплохой. Вот куда-то в деревню или под бизнес. Само то такой автомобиль. Зеркала складываются, регулируются, два постаканника, дуйка. Все, ребят, по стандарту. закрыли ну у многих стоит выбор что взять либо взять nv200 да либо взять там vanette ванет мазда бонга как-то знаете в принципе и mazda bongo и Nissan ванет автомобили довольно хорошие надежные практичные но на мой взгляд ванет он смотрится как-то посимпатичнее ой ванет извиняюсь НВ 200 вот он стоит ванет 15 год 1.8 4 воды Пониженная на механике 785 тысяч рублей. Есть автомобили с высокой крышей, есть где одна дверь, есть, где есть авто, автомобили с форточками, вот с этими вот, есть без форточек. Тоже простой, надежный, скажем так, неприхотливый автомобиль. Toyota, но полноценный микроавтобус. 7-8 местные данный автомобиль 2015 года выпуска объем двигателя 1.8 миллион двести семьдесят тысяч рублей есть гибрид есть 4 в.д. не гибрид я имею в виду не гибридная версия идет 2 литровая задняя часть автомобиля Багажное отделение. Как видите, заднее сиденье крепится по бокам. Сзади идет два капитанских кресла. То есть, есть разнообразие комплектаций. Печка, две печки, электро двери Чистенький, аккуратный ухоженный салон. Смотрю, глонас есть. Шторки. Круиз-контроль. Круиз контроля нет. Есть комплектация с круиз контролем два подлокотника такой полноценный полноценный семейный микроавтобус 1 миллион двести семьдесят тысяч toyota wildfire семнадцатый год 2 и 5 4 воды 2 миллиона пятьсот восемьдесят тысяч рублей ну это конечно король минивэнов данный автомобиль закрыт сейчас попытаемся найти который будет открыт chrome Руманочка хром, решетка хром, литье, летняя резина. Но это нереально крутой, конечно, автобус. 4 ВД. Вот он, Wallfire, черный цвет, 16 год, 4 и 2,5 гибрид стоимостью, стоимостью 3 миллиона. Вы просто посмотрите на его переднюю часть. Литье зимняя резина практически новая еще в лимельках много хрома и нереально крутой вид камера заднего вида смотрю есть вижу есть кожаный салон вот трансформация салона то есть можно да можно а, сложить третий ряд сидений можно вот таким образом разложить его тем самым либо уменьшить, либо увеличить багажное отделение. Монитор. Ну, просто круть. Есть даже дверь задняя. Два капитанских кресла. Всевозможные настроечки. Подстаканник ставка для ног да <смех> я это так назову подсветка вторая печка здесь будет комфортно как на передней части так и на задней части пассажирам очень крутой автобус память сидений три положения здесь тоже chrome электросидение посмотрите на подножках даже коврики есть погреться что ли ну, круто, круто здесь, конечно. Подогрева сидений, чего здесь только нет. Автомобиль завелся. Посмотрите, какой огромный здесь монитор. Здесь все как в космическом корабле. Вообще круто. 95 тысяч пробег на данном автомобиле. Настроено. Видите, настраивается сразу и сиденье, и а, зеркало заднего вида. Так, ну я вообще не знаю, кто так ездит, да моё Наверное, японец какой-то отдыхал вот так в автомобиле. Так настроил, ладно. Надо обратно все перестроить. Показано идет зарядка батареи. Гибрид это полноценный. Круиз-контроль, а мультируль, управление менюшкой. Ну и материалы здесь такие прям добротно идут. Электронный климат-контроль. Глушим автомобиль. Но цена, конечно, кусается цена за такие автомобили. Чего не закрывается? он все закрылся. Автомобиль закрыли, зеркала заднего вида сложились сами. Toyota Xquire. Ну, практически начинка можно сказать та же самая, что и вовсе и его Но они идут почему-то подороже. Не вижу смысла за них перепла переплачивать. Огроменная решетка. Хром. Мотор, ну, говорю, воксе но 1.8, 14 год. Но, ребят, 1 миллион 520 тысяч. Литье летняя резина, обвес, ручки хром, бесключевой доступ, кожаный салон, коричневые кожаные вставки. но мне вот нравится, когда салончики такие тут вот комбинированные, клево смотрится. Зарядка беспроводная. Сзади два капитанских кресла. Электро, электро за какие-то деньги конечно будет электро третий ряд сидений тоже крепится по бокам вот у данного автомобиля салон мне нравится прям такой чистенький аккуратный приятный штатные шторочки идут Вторая печка две электродвери. вот это вот не знаю что такое 129 тысяч пробег 1 миллион пятьсот двадцать тысяч не слабо не слабо mitsubishi delica такой внедорожный микроавтобус пятнадцатый год двигатель 2 и 4 есть передний привод автомобиля но если честно я не вижу смысла их покупать а, они идут двушечные туманки ну чем рассказывать про делику до 5 всем известный автомобиль боковые двери сдвижные комплектации тоже есть всевозможные 4 ВД идет с кнопки огромный салон огромный багажник три ряда сидений тоже удобная трансформация по сиденьям идет подстаканники такой чисто семейный как же его назвать название не могу придумать семейный семейный микроавтобус и джип как-то так неплохая неплохой материал на сиденьях Зеркала, электродверь, антибукс, столик на 4 подстаканника, автомат, 4, ну не с кнопки, да, а с крутилки, плюс блокировка идет. 106 тысяч указан пробег на автомобиле. Довольно проходимый автомобиль. Миллион, так, да, миллион, миллион десять тысяч он стоит. Довольно интересный, но редкий автомобиль, Mazda Biante. Объем двигателя 2 литра. Автомат 1 миллион сто восемьдесят тысяч. Две электродвери. Передний привод. Есть 4 воды Но вот этот, на мой взгляд, из микроавтобусов мы не будем брать, брать альфарды, валфайры. Но это такой самый-самый-самый огромный микроавтобус. Нереально. Крутые, большие размеры У данного автомобиля. Ну-ка. Ух, то он еще открытый. Открытый. Посмотрите, сколько здесь места, ребят. Сзади два капитанских кресла. Это один из автобусов, где на третьем ряду реально много места. Да, видим батарейка уже, аккумулятор подсаживается. Дверка едет с трудом. Оп! Дожала. Раз. Летняя резина, повторители. Крутой, крутой автобус. Ну и сравнительно, я вам скажу, недорогой, да, для такого здорового автобуса 1 миллион 100, 100 тысяч рублей и это семнадцатый год всеми любимый степ вагон не знаю только почему вот так все любят резинка видимо так кто-то 15 год полтора литра туба 1 миллион 490 тысяч рублей туманки штатное литье летняя резина ручки хром, бесключевой доступ обвес климат-контроль сзади спойлер дверь задняя ломается кстати кто не знает она открывается наверх и половинка открывается комплектация спада открывать уже не будем кожаный руль полный мультируль система при столкновении движение по полосе датчик рядом стоит Вокси. воксе шестнадцатый год 18 что же датчик при столкновении движение по полосе литье летняя резина 1 миллион четыреста восемьдесят тысяч сейчас посмотрим что у нас еще в этом ряду есть что-нибудь что нам подходит. Так, ну в этом ряду нет. Пойдем еще где-нибудь поснимаем сейчас. Тойота Хайс 2015 год. 3 литра дизеля. 4 воды. Вспомните, какие были раньше Хайсы. Посмотрите, как он изменился. Туманки. без литья Хорошая летняя резина. Форточка. Тоже хороший, неубиваемый, надежный микроавтобус с очень огромным просто салоном давайте посмотрим вот если честно сзади конечно <laughs> лавочка такая смешная но есть комплектация где лавка другая посмотрите багажное отделение во первых состояние багажного отделения и какое оно просто огромное дверная карта пластик у нас есть я замерз уже не могу дверь закрыть очень холодно у нас сегодня бардачок климат так все напоминает три ключа у данного автомобиля газ тормоз ручник смотрите где расположен 165 тысяч пробег ну для такого автомобиля это не пробег закрыли 15 год 3 литра стоимость автомобиля 1 миллион 830 тысяч еще один очень большой автомобиль наподобие хайса ребят сразу предупреждаю ценник на данный автомобиль не знаю то есть цену можете открыть, посмотреть на дроме. Самого владельца нет, ключи от автомобиля нашли, вот, но ценник не подсказали. Итак, это Nissan Caravan, 17 год, 4 воды 2 печки. И сегодня у нас такие машины каких-то просто огроменных размеров. Туманок нет, зимняя резина, очень большой автомобиль, просто очень большой. Сиденье. Здесь пластик, сверху идет бардачок, снизу бардачок. Сейчас на водительское место сядем, посидим, посмотрим. Знаете, залазить как вживь в него надо. Просто огромная дверь, боковая, сдвижная И посмотрите, какая идет. Ну, блин, несу как-то. Такая маленькая, маленькая лавочка. Зато какой, какой багажник. А тут, наверное, в полный рост можно стоять. Вторая печка человека сюда смело сядет но еще наверное десятка три можно туда положить это шутка задняя часть автомобиля не видно там ничего кстати зеркало вот это удобная штука раз сегодня вообще жесть как видите двери у нас нет так ага, тут надо осторожно осторожно надо Вы главное не перепутайте здесь две педали это у нас ручник то придут там будут нажимать ВД включается с кнопки что-то снова режим руль обычный пластиковый климат контроля нету маленькая магнитола смотрите какой он широкий автобус он реально широкий место а место много руль так солнце светит не вижу вверх вниз по вылету не регулируется у нас руль два стеклоподъемника ручка солнцезащитные козырьки зеркало Зеркала здесь нет а здесь три пассажира вмещается вот так у нас трансформируется есть бардачок лежит даже какой-то аукционный лист вот. ну подлокотником я это назвать не могу, это по большей части, наверное, столик для для пассажира, либо либо сиденье для третьего человека. Двигатель, как догадались, находится находится он там. Какая-то ниша, не знаю, что туда бутылки, наверное, можно засунуть, больше ничего не засунуть. Телефон продавца, кому надо. 17 год, ну, блин, реально огромный автомобиль, просто огроменный, больше чем, больше чем Хайс. Ладно, идем дальше.